Самолет терпит крушение. В живых спрыгнув с самолета остается одна сюардеса. Приземлилась она на необитаемый остров. От шока, от стресса такого ударила ее в сон. Открывая глаза, смотрит, а рядом мужик, мясо жарит. Она, а ты-то кто такой? Он, ну как-то, преступник. Пятнадцать лет назад бросили меня на этот остров умирать. Думали, я помру, а я, как видишь, мясом балуюсь. Она, ой, я так есть хочу, не могу. Он да без проблем. А взамен мяса что мне предложишь? Она, ну я тебе могу предложить только одно, что ты пятнадцать лет не пробовал. Он ее так обхватывает, прижимает и говорит, родная ты моя, любимая ты моя, неужто водочки привезла?